Trianex. Real business team Всем привет, меня зовут Ася Стрельцова. Я являюсь участником международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. Сегодня, друзья, я отвечу на вопрос, как повысить конверсию в вашем бизнесе. Многие задают этот вопрос, почему у меня не получается строить интернет-бизнес, почему ко мне не подключаются люди. Давайте не будем уходить далеко, а рассмотрим ну, вот, распространенную начальную ошибку большинства. Когда вы заходите в бизнес, вы, естественно, вы идете на что-то, либо вас привлекает заработок, либо вас привлекает стиль жизни, либо что-то. Но в любом случае вы вдохновляетесь какой-то вещью, определитесь Зеленый. И надо вот это вдохновение, вдохновение ваше держать и вот этим вдохновением делитесь. Это платформа, это старт, это старт для вашего бизнеса. Вы должны быть уверены в своей команде, вы должны быть уверены в своей системе, вы должны быть уверены в компании, которую выбрала ваша команда и ни капельки не сомневаться в этом. Как только вы начнете, с ним, начнете немножко сомневаться, это ваше колебание оно чувствуется, оно передается людям. Естественно, когда вы в чем-то уверены, да что вот эту вещь стоит купить, что она просто супер, просто классно, да вы с горящими глазами об этом делитесь своим лучшим друзьям, потому что друзьям вы плохого не посоветуете. Тут точно так же, если вы говорите, ну, какой-то там, вот, ну, я попробую вот этот бизнес, знаете, оно чувствуется, естественно, вот на такое попробуем не пойдет, поэтому не надо пробовать, друзья, прямо сейчас присоединяйтесь к нашей команде Трианекс, у нас есть все отличные инструменты для того, чтобы вы мощно стартовали, для того, чтобы вы поддерживали свой бизнес. С вами была Ася Стрельцова, до встречи в следующем видео всем пока трианекс реал бизнес тим